Нам сказали... Ты шестой. Директор сказал, что тебе можно назад в Академию. Понимаешь? Так что не убегай. Твою безопасность. Держитесь, я сделаю это. Даже против твоей воли. Я замотал их изолентой. Его остановили Бакуга, Тодороки и ее Розу. Диктатор. Идите, помогите ястребу и остальным. А не уходи. Давай биться бок оба! Следующий. Ура-рака! Жемчуг Минеты! Я никогда не считал твою силу классной или типа того. Меня зацепил ту... Я... Ребята! Да, удастся ли нам приземлиться, не разбившись? Кире, важно, есть у тебя уникальная сила... Не ...за всех. Ты все делал идеально. Но ни в чем не ошибся. Чтобы превзойти совершенство, мы должны помочь тебе и всем жителям нашего города. Он открыл глаза? Мидори, а ты слышишь меня? Все очень стараются наладить ситуацию. Ю. Юэй? у барьер работает! Ты офигеешь, когда узнаешь о нашей системе. Что там за шум? Не бойся. Все мы не отпустим тебя. Не сможем когда герои страдают что придет им на помощь.